Что-то пошло не так. Короче... Было ли у тебя когда-нибудь ощущение, что в твоей жизни происходит что-то странное? Что-то, чему у тебя нет объяснения, ты не знаешь, почему это случается и зачем, и почему именно с тобой. И тебе кажется, что ты не можешь никак повлиять на эти странности в твоей жизни. Привет, я Энни Мэджик, и сегодня я расскажу вам странную историю, которая приключилась со мной летом и продолжилась зимой. Но не просто расскажу, а мы вместе с вами поедем в место номер 13. Номер 13, потому что это место было в тринадцатом видео из игры, из квеста, который случился со мной летом. Недавно в одном из своих логов в почтовом ящике я у себя обнаружила записку, на которой было только цифра 13. Обычно... Мне пишут письма фанаты мэджики, а тут какая-то странная бумажка Многие из вас сказали, что надо проверить 13-й почтовый ящик И я это сделала В 13-м почтовом ящике ничего не было И единственное, что мне пришло в голову, это 13 место И сегодня я вместе с вами отправлюсь туда, но по пути мы заедем в лес, который мы прозвали аллей Слендермена Вы сами поймете почему Когда я летом там снимала видео Все комментарии под этим роликом были переполнены Тем, что Аня, оглянись, позади тебя кресты Но я их не увидела Они были вырезаны на деревьях И так как я снимала себя вот так и стояла к ним спиной Я действительно их не заметила И сегодня я хочу на них посмотреть Раз уж все равно я туда еду Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайк этому видео Если вы любите Мистику Всякие такие прикольные интересные штуки И вот, у меня отвалился микрофон от камеры Но я надеюсь, он сломался Но я надеюсь, что звук все-таки будет Вы ставите лайк этому видео, если вы любите такие ролики Если вам понравится Пишите обязательно в комментариях, что вы вообще по этому всему поводу думаете Я надеюсь, я найду то самое место Здесь есть чьи-то следы, не похожие на человеческие, больше похожи на собаку или вока. И они ведут вот так вот прямо в лес. Так началась очередная странная история из моей жизни. И несмотря на то, что уже сломался держатель микрофона, меня это не остановило. И не останавливало даже то, что меня постоянно преследовало ощущение, что за мной кто-то наблюдает со стороны. В последнее время я очень часто испытываю это чувство, что позади меня кто-то стоит и иногда даже оборачиваюсь, чтобы проверить. Я не в ту сторону пошла. И вот сегодня, в этот самый день, у меня была идея дойти до того места с крестами, чтобы посмотреть, а заодно использовать эту возможность и снять что-то вроде очень интригующей серии из рубрики «Лживые истории». И я даже хорошо подготовилась для этой съемки. Позади меня два упавших дерева крест-накрест. Это не те кресты, к которым я шла. Но это было начало того самого места. Да. Вот они, те следы, они до сих пор ведут даже до сюда и доходят до начала аллеи. И обходят ее, не идут внутрь. Все время ощущение, что кто-то рядом есть. Вот она, та самая аллея из деревьев. Которую мы прозвали Аллей Слендермена. Выглядит она, конечно, жутковато, но зимой не так ужасно. И вот первый тот самый крест, который я не заметила посади, позади себя. Он на дереве вырезан, явно четко каким-то ножом или чем-то. И, по-моему, если я не ошибаюсь, ребята, подписчики указывали, что где-то на еще дереве, каком-то, есть не знаю имеет ли это значение какое-то сейчас но я хотела это увидеть своими глазами и я даже начала снимать. Я еще думала, что я сниму свой запланированный ролик, к которому я готовилась. Инстаграм. Обязательно подпишитесь, чтобы быть. В курсе. Но до этого момента случилось вот что. Как я говорила, я не верю во всякую мистику, но я верю в энергетику мест. И это место, оно реально жесть. Я подумала, вы просто обязаны это увидеть. Я не знаю, что это такое, но на одном из обрезанных деревьев какие-то перья или что-то такое, это очень жутко выглядит мне здесь реально что-то не по себе и вот эта странная коряга блин, капец Она это не дерево я сейчас себя чувствую, лисы в стране чудес просто О. жесть эта странная коряга находится блин, зачем я ее вырвала а, черт нафиг, стой Сквозь здесь, где стояла, -а -а! она находилась прямо рядом напротив, напротив вот этого креста. Что-то уже мне здесь реально жутковато становится я сомневалась я испугалась мне все время казалось что кто-то стоит в конце этой леи и наблюдает за мной потом мне начинало казаться что кто-то стоит позади меня и дышит и я оборачивалась но там тоже никого не было и короче не сегодня потому что скоро реально стемнеет и что-то мне не очень вы кстати сегодня Первый раз в жизни видели, как я вожу. Да. Ладно, мы поедем в 13-е место. Кстати, к теме того, почему я не беру своих собак, своих питомцев куда-то с собой в подобные, на подобные мероприятия, потому что, я надеюсь, вам не надо отвечать на этот вопрос, просто многие спрашивали и писали, возьми, типа, с собой кого-нибудь из собак. Нет, я не хочу, мало ли что, ну и не оставляй же их в машине. Кстати, по поводу собак, если вы хотите поднять себе настроение, я рекомендую вам пойти на мой канал Magic Family или на канал Magic Pets, там тоже вышли новые видео и на Magic Family я сняла такое эпичное видео, такую реакцию, просто я сама, если честно, как бы веселилась от души, так что обязательно посмотрите потом этот ролик Вот оно, то великое заброшенное здание, с которым так много связано, всего, кто помнит, тот поймет Вот он, тот самый заброшенный телефон, а вот 13-я точка Очень холодно, глаза слезятся и аж слезы текут там какая-то жуткая собака. Лавит собака. Я пробираюсь сквозь гигантские сугробы. Здесь чьи-то следы присыпаны снегом. Я так и знала. Я как чувствовала. Ноги промокли. Руки отмерзли. Не могу прям замерзать уже. Это все-таки кто-то из подписчиков, живущих в моем городе. Я думаю, что это ближе всего к реальности, к правде. Но, несмотря на все это, в этом есть что-то жуткое и ужасное. Телевизор или какой-то экран, и что-то Это надпись значит. Я собиралась э, в лесу снять нечто иное, чем получилось, потому что я не ожидала, что все пойдет именно так, точно так же, как я не ожидала вот этой вот фигни, что это продолжится, но самое ужасное случилось дальше, и это уже не шутки, не смешно, и это не какие-то игры или квесты, я реально тупо, просто на обратном пути разбила машину. Вот тебе и первые разы вождения, да, я съехала... Хорошо, что снег, хорошо, что зима Я съехала просто... Киса-лис, не шкреби, пожалуйста, стул Мне до сих пор дрожат руки Я съехала... Блин, А, капец У меня даже не поворачивается просто язык все это говорить Сейчас там разбита фара Весь перед И меня вытаскивали при помощи трактора куча людей Ну, Если вам интересно, я, конечно, как-нибудь об этом подробнее расскажу Но не сегодня. сегодня На сегодня все, все, слишком Все идет не так